отдел информационных сервисов для кластера «Украина-Казахстан». В нашем отделе работают 36 человек, которые предоставляют программное обеспечение, оборудование и техническую поддержку для сотрудников нашей компании. Мы выдали сотрудникам столько планшетов и телефонов, что их общий вес равен весу семьи белых медведей. Ежегодно наш отдел обрабатывает 20 тысяч запросов – Представьте, если бы каждый запрос был листочком, то за год мы бы вырастили одну березу. За этот год с нашей поддержкой тысяча сотрудников обновили свои компьютеры до Windows 10. Из них мы могли бы построить башню высотой сейфелево. Также мы обслуживаем и поддерживаем работу 60 приложений. Например, в Украине с приложением Task App теперь работают 9000 продавцов. Сайт iCos посетило до 100 тысяч пользователей а команда SAP сделала возможным открытие нового юридического лица в Молдове. Нам важно быть уверенными, что мы делаем свою работу хорошо, поэтому просим вас оценить качество предоставляемых услуг отдела IS. Для этого перейдите по ссылке, которую вы получили по e -mail. затем ответьте на вопросы и обязательно нажмите «Отправить». Спасибо за участие в вопросе. Для нас это важно, ведь это поможет нам стать еще лучше. Всегда рады вашему обращению. Ваш АС.